Мы живем в эпоху перемен. И здесь главное не потеряться в потоке событий, реальных и виртуальных, и идти вперед. Важно оставаться честным с собой, ценить жизнь, свою и чужую. Каждое мгновение, каждый поворот судьбы. В Иркру я работаю уже 8 лет. Мы говорим обо всем, что действительно важно и интересно в Иркутске. Наша команда ликовала, когда сайт впервые посетили 20 тысяч человек за сутки. А когда мы взяли 100 тысячную планку, это было похоже на сумасшествие. Моя работа – это подарок судьбы. Каждый день мы пишем о городе, который любим. Мы стараемся писать о ВИЧ как можно чаще. Больных уже слишком много, чтобы закрывать на это глаза. Защититься от рисков легко. Нужно просто беречь себя и близких. Ты можешь поддержать голодающих в Африке лайками. Можешь выразить свое негодование по любому поводу разными способами. А можешь помочь остановить эпидемию. Расскажи друзьям, как избежать ВИЧ. Не бойся. Вирус не передается через интернет. Статус важен. Жизнь важнее. Чувствую лучше.